Уважаемые друзья, всем привет! С вами снова в эфире канал Портал 713, я его ведущая Ольга Хмелькова. Сегодня я хочу с вами разобрать тему центрального избирательного и Центральной избирательной комиссии и вообще в принципе вопрос о голосовании. Да, сейчас вы знаете, что 8 сентября у нас идет целый ряд голосований, в том числе и в Госдуму и так далее. В предыдущей лекции мы с вами разбирали такой момент, что а, наша власть а, вообще в принципе вся принадлежит народу. Да? Высшая власть принадлежит народу. Кто такой народ? Народ – это тот, кто на свет народился, то бишь это человек по конституции, по проекту Конституции Российской Федерации. А, значит, народ проявляет свою власть непосредственно. Что значит непосредственно? А, непосредственно это означает, что ему посредники – в осуществлении своей власти не нужны, государственная власть в Российской Федерации делится на три: избирательная, законодательная и судебная. Значит, высшим проявлением власти э, народа являются референдум и свободные выборы. О чем это говорит? Это говорит о том, что как может народ, то бишь человек, передать или делегировать, полномочия власти государству, он может делегировать только двумя законными способами. Первый законный способ – это референдум, второй законный способ – это свободные выборы. Все, других способов в Конституции не обозначено, как может человек передать свою власть. И таким образом мы понимаем, что согласно Конституции происходит три передачи власти, то есть власть передается трижды. Трижды трем органам государственной власти путем референдума либо свободных выборов. Первый – это выборы в, избира... в исполнительную власть. Исполнительную власть у нас, ребята, составляет правительство Российской Федерации. Выборы президента нелегитимны, хотя бы потому, что нет такого органа власти президентской. Понимаете? Вот ну нет такого органа власти, поэтому как, какую конкретно ему передать власть? Президент, он, скажем так, руководитель исполнительной власти, но опять же, какой такой руководитель? Если у органа правительства Российской Федерации есть свой председатель правительства, да, Дмитрий Анатольевич Медведев, в частности, вот он, получается, у нас верховодит исполнительной властью, и выборы в... Как, как осуществляются выборы в избирательную власть? Вы когда-нибудь участвовали в выборах? Вы делегировали таким образом а, свою власть, исполнительной власти? Я нет. Я не знаю, как вы. Дальше. Президентские выборы у нас есть, да. Ну, нет у нас такого органа государственной власти, как президентская власть. Нету. Дальше поехали. Законодательная власть. Ну, тут все понятно, да? Вот здесь сейчас как раз-таки идет шумиха, выборы в законодательную власть. Ребят, вот на что хочу обратить внимание. Ваше пристальное внимание. Еще раз прочитайте внимательно Конституцию Российской Федерации. Народ реализует свою власть непосредственно, а также... Путем референдума и свободных выборов. Народ реализует власть, то бишь человек реализует власть. Человек. Это понятно? Не гражданин передает. Нет, гражданин это уже бесправное существо. Человек передает власть избирательному, законодательному и судебному органу. Про судебный орган я вообще молчу, да, те вообще никак не избираются, те вообще никакие выборы, ничего у них не производится, вообще антиконституционный орган у нас получается, по сути. Так вот, ребят, хочу вам обратить внимание, есть у нас такой... Федеральный конституционный закон Российской Федерации. Называется он «О референдуме Российской Федерации. Одобрен Госдумой 11 июня 2004 года и Советом Федерации 23 июня 2004 года». Значит, все этот федеральный закон можете найти. Он, естественно, есть в открытом доступе. Ничего здесь такого нету. Закон номер 6, ФКЗ о порядке... Ой, сейчас, простите, я вам тут наврала немножко... О референдуме Российской Федерации. Закон этот э, номер 5 ФКЗ. Так вот, ребят, <свят> открываем этот закон, читаем внимательно. Первую, самый абзац. Вообще становится дальше весело. Ну пропускаем там, каким собранием законодательства он там утвержден <свят> и так далее. Читаем внимательно. Референдум наряду со свободными выборами является высшим непосредственным выражением власти народа. Угу. Согласны, все так еще раз подчеркну, высшим непосредственным выражением власти народа. Точка. Государством гарантируются, а теперь внимание, я дословно читаю, ребят, свободные волеизъявления граждан Российской Федерации на референдуме Российской Федерации защита демократических принципов и норм права, определяющих право граждан, на участие в референдуме. То есть что мы имеем в Конституции? Говорится о власти народа, то есть о власти человека. И по Конституции, по конституционному строю, глава 1 Конституции, да, основы конституционного строя, народ, то бишь человек, передает власть органам власти государственным. А в этом ФКЗ номер 5 мы что читаем? Что оказывается, нашим государством гарантируется свободное возле изъявления граждан Российской Федерации. Ой, как интересно. Я на самом деле залезла на сайт ЦИКа, и здесь есть такая вот вкладочка, называется она «Законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах». Я решила ознакомиться. Как же они тут все так хитро провернули? И вот первое, на чем тут я заострила внимание, это Конституция Российской Федерации. Я не поленилась, открыла действительно та Конституция, действительно ничего они не переврали. Но тут же я вижу федеральные конституционные законы, на которых основаны референдумы и свободные выборы. Да, и вот открываем первый закон федеральный, номер 5 ФКЗ референдумы Российской Федерации. То есть что получается? А получается, ребята, что не народ участвует в голосовании, вот понимаете, разрыв шаблона, все, граждане. И дальше вы посмотрите, есть федеральные законы 12 июня 2002 года на той же страничке, номер 67 ФЗ, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. То бишь получается, понимаете, огромная законодательная пропасть, по Конституции гарантирована передача власти и регламентирована передача власти да, от народа к, к органам власти, да, к законодательному, исполнительному, судебному. А по факту, по документам мы видим, что дружочек, для того, чтобы ты смог прийти, проголосовать, ты должен быть кем? Ты должен быть, как минимум, гражданином, да. И только гражданину все это дело по силам и возможно. Вот. Дальше читаем все остальное, что здесь понаписали очень внимательно, да, в том числе и э, законы э, различного рода, которые гарантируют избирательные права нашим гражданам. И честно сказать, в этих законах, ребят, нет ни одного слова о человеке. Абсолютно нет ни одного слова о человеке. Вот. Дальше все, что тут можно вы, вычитать про человека, тут написано, что вот пятый ФКЗ читаю, референдум Российской Федерации не может быть использован в целях принятия решений, противоречащих Конституции Российской Федерации. Интересно. А также в целях ограничения, отмены, умаления общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Еще интересней: конституционных гарантий реализации таких прав и свобод. Еще интересней. Федерального конституционного закона номер один ФКЗ «Собрание законодательства Российской Федерации». То есть, ребят, что они скрыли этой фразой? Они скрыли этой фразой следующую вещь, что если ты человек, то вот этот вот закон 5 ФКЗ не может тебе препятствовать в реализации твоих конституционных прав. То есть прийти, заявить, что ты человек, и ты выбираешь или делегируешь свою власть непосредственно кому-то. Понимаете, да? В чем прикол, в чем фишка? Более того, как-то они вот очень хитро это все изложили и написали, что э, вот, вот этот закон, он написан для граждан, то есть для тех баранов, которые уже прошли процедуру обрезания, стрижки и так далее, стали баранами. По большому счету, ребят, э, вот читаю избирательные документы, и вывод здесь один. Если кто-то не согласен с этим выводом, вы мне, пожалуйста, доложите об этом в том плане, что скорректируйте, да, скорректируйте, на что я не обратила внимания в своем выводе. Значит, вывод такой, что голосовать могут только граждане Российской Федерации. По крайней мере, хотя бы в избиркоме да, должны быть какие-то документы, подтверждающие, что вы гражданин. То есть, смотрите, если брать по аналогии с водителем, да, вот, допустим, меня остановили в лесу, я гуляю по лесной дорожке, да, грибочки собираю, мне говорят, все, ты водитель, ты штрафован. Я говорю, на каком таком основании? Потому что у тебя есть водительское удостоверение. Вот мы по базе пробили, у тебя есть водительское удостоверение, значит, ты водитель. Но постойте, минуточку. То, что я водитель, это еще совершенно не значит, что меня можно штрафовать за нарушение ПДД. Да? Почему? Потому что а, то, что у меня есть некий документ, этот документ может быть использован только в том случае, если я еще соблюдаю ряд каких-то законов или еще чего-то. По крайней мере, для того, чтобы ко мне можно было легально применить законы ПДД, я должна быть как минимум участником дорожного движения, да? а как максимум управлять транспортным средством. Потому что участникам дорожного движения может быть и пешеход, да, и ему права тогда вообще не нужны. И тогда нельзя сказать, что ну ты же пешеход с правами, тогда мы тебя будем штрафовать как водителя, да. Но это же глупо, ребят, это абсурд. Понимаете смысл абсурдности ситуации? Если я как пешеход с, с водительским удостоверением перехожу дорогу в неположенном месте и меня оштрафуют за пересечение двойной сплошной, это абсурд, нонсенс. Все этот абсурд почему-то понимают, да, что невозможно, потому что я не управляла транспортным средством, при этом я была в роли пешехода, понимаете? И то, что у меня есть водительское удостоверение, еще не говорит и не дает никому, ни одному органу исполнительной власти, не дает права меня штрафовать за, за пересечение двойной сплошной. Вот. Однако, если я сделаю то же самое действие, будучи за рулем, да, то есть управляя транспортным средством, я уже попадаю под этот закон, да, пересечение двойной, сплошной, карается у нас там дальше, у нас административный кодекс и так далее, вступает в силу. Понимаете вот эту вот коллизию права, вот эту вот абсурдность ситуации? Так вот, то, что у вас есть на руках паспорт Российской Федерации, еще не дает вам прав на самом деле а гражданина Российской Федерации, ну не дает прав. А что же дает вам права гражданина Российской Федерации? А, ну, как минимум, у вас должен быть на руках указ президента о принятии вас в гражданство Российской Федерации. Посмотрите, пожалуйста, в, в интернете, такие указы президента есть, это не нонсенс. Почитайте внимательно закон о гражданстве, там есть целая процедура, и причем она не одного дня. Вы должны прийти а, в определенные органы, в да, Федеральную миграционную службу там, или еще куда-то, в органы МВД, написать определенное заявление о принятии вас в гражданство. Это заявление со всеми документами будет ходить рассматриваться. И итогом рассмотрения этого заявления будет указ президента о принятии вас в гражданство Российской Федерации. Процедура занимает, как правило, в среднем три месяца. И в итоге у вас будет указ президента на руках, и еще справочка какая-нибудь да, по, по установленной форме о том, что вы являетесь гражданином Российской Федерации с такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года. Скажите мне, пожалуйста, вот у кого-нибудь на руках есть такие документы? Нету. Ни у кого. Паспорт Российской Федерации не является документом, подтверждающим ваше гражданство. А Значит, приход ваш в ЦИК и э, требование вашего права избирательного, да, что вы имеете право проголосовать, это вообще нонсенс, ребят. Это все равно, что меня оштрафовать как пешехода за пересечение двойной сплошной только лишь на том основании, что у меня есть водительское удостоверение. Это нонсенс, это глупость, понимаете, о чем я говорю, что сам паспорт, это лишь ваше удостоверение личности, кто вы такой, что вы Иванов Иван Иванович. Да, или как у нас Иван Иванович Иванов. Но неважно, ребят, понимаете, это удостоверение личности. Это удостоверение личности не гарантирует вам избирательных прав. Абсолютно не гарантирует. А что гарантирует? Указ президента. О принятии вас в гражданство Российской Федерации. Значит, дальше поехали. Этот момент разобрали. А, следующий момент. Более по конституционному закону, по конституции Российской Федерации, непринятому проекту, у нас власть может передать только человек. Исключительно только человек. Другие способы передачи власти запрещены, потому что они не регламентированы законом. Не предусмотрены в законодательстве Российской Федерации. И что мы видим? Мы видим... То, что государством гарантируется свободное волеизъявление граждан Российской Федерации. То есть волеизъявление граждан гарантируется, но вы граждане? Нет. Значит, вам ничего не гарантируется. В следующем поехали. Да? Значит, я вот все вокруг одного абзаца, ребят, кручусь. Вы вдумайтесь просто в смысл. А также, что они могут гарантировать? Они гарантируют, что пятом ФКЗ, если придет человек и захочет передать свою власть как человек, то пятом ФКЗ они не могут это запретить. Вот, и они про это так и написали, что отмена или умоление общепризнанных прав и свобод человека, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод, тра-та-та, быть не может. Понятно, да? Вот, ребят, отсюда становится вот такой вот вопрос. Вот все сейчас поднимают в, интернет, в интернете очень такую непонятную мне шумиху по поводу, по поводу предстоящих выборов. Да, и выборов в принципе. Давайте разложим все на полочке. Первое, что я хочу, чтобы вы закрепили, это то, что у нас государственная власть делится на три. Исполнительная, законодательная, судебная. Высшим органом власти является народ, то бишь человек. Народ равно человек, прям так и запишите. Народ может передать свою власть трем органам, а может только одному. Понимаете, это все на его усмотрение, но путем э, только двух механизмов. Либо это референдум, либо э, свободные выборы. Соответственно, нужно сначала организовать свободные выборы, в избирательную власть, то есть выбрать кандидатов, да, кто будет у нас о, в исполнительную власть, кто будет у нас исполнять, какая у нас исполнительная власть, самая высшая. Вот. Ну, исполнительная власть у нас на самом деле много. В зависимости от уровня: там очень много уровней у нас есть: и, и местное самоуправление, да, и какая-то там и городская власть. Вот у нас город Москва, на самом деле, почитайте, это высший исполнительный орган власти города Москвы, а есть у нас исполнительные органы федерального значения, да, ну и самый высокий исполнительный орган власти, это, конечно же, а, наше, наше правительство, да, правительство Российской Федерации. Но кто назначает все низшие органы власти? Высший орган власти. Сначала надо туда выборы провести, правильно? Выбрать кандидата. Выбрать кого? По-хорошему. Нам нужно выбрать председателя председателя правительства Российской Федерации. Кто-нибудь Медведева выбирал из вас? Нет. А он является председателем правительства. А почему мы тогда, на каком основании, где это все регулируется, на каком таком основании, где в Конституции это прописано, что мы выбираем президента? У нас нет такого органа власти президентской. Почему мы выбираем президента, а потом этот президент как-то уже себе формирует правительство, кабинет министров, там какой-то губернаторов начинает назначать и так далее по цепочке, да, до глав муниципалитетов, до глав администрации и так далее. На каком таком основании? Где вот эта вот логика сбилась? Вот где? Понимаете, самое главное, что это все написано у всех на виду, на голубом глазу, и никто не замечает. Что здесь, ребята, огромный такой разрыв. Вот, непонятно. Опять же, ЦИК. Берем ЦИК, внимательно изучаем все документы, на основании чего у нас проводятся выборы. да? И получается, что выборы-то у нас проводят кто? Только граждане. Вы граждане? Нет? Тогда идите, занимайтесь своими делами. То есть таджики за вас проголосуют, у кого есть указ президента. Понятно, да? Второй момент, который я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Значит, подсчет голосов ведется только граждан и человеков. Все. Точка. Граждан и человеков. А все остальные так называемые физлица, которые учтены в подушных книгах да, или подушевых книгах, как их по-разному по называют, одно и то же, в принципе. Вот. Да для чего это все делается? Вообще непонятно, не имеет смысла. А раз это не имеет смысла, значит, эти книги никому не показываются, после подсчета голосов они опечатываются, они хранятся год, вскрыть их можно только по решению суда, и то только по иску двух сопротивляющихся или борющихся, противостоящих друг другу сторон, которые участвовали в этих выборах. То есть простому человеку или простому гражданину доступ в эту книгу заказан. Ребята, вы никогда не увидите. Если вы не депутат, да, которому там а, нарушены были права, он только по решению суда могут быть сделаны из этой... Эта книга должна быть вскрыта, из нее сделаны выписки. Ее даже не дают никому на руки читать, понимаете? Члены избиркома сделает выписку на основании этой книги по решению суда. И даже депутату ему не покажут. Вот такие вот у меня замечания по поводу того, что писать, не писать, открепляться, не открепляться, еще какими-то способами участвовать в выборах. Ну, вы поймите абсурдность ситуации. Но ну, открепитесь вы и что? Что вам это даст? Ваше физлицо есть во всех базах данных. Ваше физлицо уже на основании данных из пенсионного фонда уже внесено в подушевую книгу. Вы там уже зацепились, понимаете? Все, даже если вы возьмете открепительные, ну хорошо, вас перенесут в другую книгу, в плавающую книгу, в которых откреплены вот эти физлица. Но физлицо, оно как объект учета уже создано, оно есть. Придете вы, не придете вы, открепитесь вы, никакого значения на результаты выборов это не играет, поймите это, пожалуйста, потому что выборы проводят, ребят, те, кто назначен указом президента, возведен в ранг гражданина и человек, кто доказал свои права человека да, или заявил себя как человек. Вот кто проводит настоящие выборы. Поэтому, что бы вы там ни, ни совершили, это не имеет никакого смысла абсолютно. Потому что решать будут другие абсолютно люди. Вот. Все, что мне хотелось прокомментировать по поводу ЦИКа, исходя из этого, что можно предпринять, что можно написать. Значит... Брать открепительные я не вижу смысла. Я проанализировала документы, но не вижу смысла, понимаете, потому что подушные книги все равно есть. Либо они будут по избирательному участку делаться, либо они будут открепительные делаться, то есть плавающие книги. Плавающие книги, как правило, они формируются, да, и они хранятся на общем ресурсе, чтобы, ну, если вдруг вы придете на какой-то участок, вас все равно в этих открепительных книгах найдут, ребят. Поэтому так или иначе вас с одного списка перенесут в другой, но вопрос-то это не решит. Можно попытаться написать, что вы вообще человек, да, что вы тут по утрам проснулись, самоидентифицировались, вот, и вы хотите отдать свой голос. Но опять же, ребят, кому отдать? У нас сейчас выборы проводятся в законодательную да, власть. То есть в Думу, в депутатов и так далее. А, законодательная власть какая? Давайте разбираться. Законодательная власть у нас, это Совет Федерации, высшая законодательная власть. По-хорошему, по-хорошему, должно быть организовано все четко. Мы должны выбрать одного кандидата в председателя Совета Федерации. И вот уже этот председатель Совета Федерации уже должен там назначить всех Госдуму и так далее. Да, он уже сам под себя все должен сделать, потому что вы передаете ему высшую власть. А у нас получается клоунада. То есть мы сейчас пойдем голосовать за депутатов. Это как так? Понимаете, это, это что за нонсенс такой? Это где такое прописано? В Конституции такое прописано? Нет. В Конституции прописано все четко. Государственные органы власти, да, у нас есть какие? Исполнительные, законодательные и судебные. Высшие, давайте см смотреть, высшие органы власти, исполнительные, это кто? Это правительство Российской Федерации. Кто высший законодательный орган власти? Совет Федерации. Кто высший судебный? Верховный суд. Так вот, нам с вами надо выбрать всего трех представителей, трех, трем товарищам передать – один товарищ у нас будет отвечать за исполнительную власть, другой товарищ будет за законодательную, третий товарищ будет отвечать за судебную. Но все четко, по конституционному устройству, все понятно, логика-то понятная. Что не так со всеми остальными документами, непонятно. Вот, Каких таких депутатов мы будем выбирать, куда мы их будем выбирать? Что они там? А они потом среди себя будут что? Совет Федерации, президента Совета Федерации назначать? Где такой документ, который скажет, что вот сейчас пройдут выборы, вот выберут каких то депутатов из таких-то округов, да, и потом вот эти вот выбранные депутаты из, из друг дружки, да, выберут там председателя Совета Федерации. То есть вот так что-ли будет? И, понимаете, Конституция регламентирует то, что процесс должен идти сверху вниз, да, а по факту Федеральные законы федеральные федерально-конституционные законы нам говорят о том, что нет, все пойдет снизу вверх, наоборот. Вам не кажется абсурдность этой ситуации? Так вот, может быть, в Центральную избирательную комиссию позадавать все эти вопросы, что а на каком основании вообще подрыв конституционного строя происходит-то в нашей стране? И вот эта вот вся шумиха, понимаете вот сейчас всех зовут, пожалуйста, пошли на улицы, да, там Навальному не дают, его там лоббистам а, выборы просочиться, там еще кому-то не дают. И вот это вот люди вывели толпы на улице. Вот что эти люди отстаивают? Они отстаивают беззаконие, то есть дайте нашим депутатам место в вашем избиркоме. А смысл? Ну вот скажите мне, пожалуйста, какой смысл, если вот эта сама процедура, это есть подрыв конституционного строя. И за вот этот подрыв конституционного строя выводят пушечное мясо на улице, да, которое потом в автозаках всех развозят на экскурсии а, по опорным пунктам полиции. Вот, знаете, с, с полным погружением в аттракцион. Поэтому вообще абсолютно, ребят, не вижу смысла в этой вот какой-то вот, не знаю, <смех> в абсурдности всего вот этого происходящего. Если вы здравомыслящие люди, если вы понимаете, что я вам говорю сейчас разумные вещи, задумайтесь, давайте какую-то, не знаю, может быть, общую политику изберем там, может быть, напишем коллективное обращение, что в конце концов мы, вот, человеки, хотим реализовать в соответствии с Конституцией, да, свободные выборы причем здесь гражданство нам конституции это завещено тут до гражданства еще извините плыть и плыть да? поэтому э, вообще я имею полное право прийти и передать делегировать свою власть органу власти да, совершенно свободно но почему цик не предусматривает того что к ним придет человек Почему? Может быть, центральный орган ЦИКа где-то там есть у них такой между собойчик, да, куда придут 3,5 человека, и там они проведут эти выборы, как у нас это всегда происходит. А по телевизору нам расскажут, что 72% проголосовало за там Матрену Ивановну. Но, ребят, ну я не знаю, какой-то бред. У меня такое ощущение, что вся страна наряду с нашими блогерами, наряду с нашими партийными деятелями не читает законы. А кому законы написаны? Вот все сидят и дискутируют, а что бы нам такое сделать? Или открепительный, может быть, физлицо снять учет с учета, может быть, еще что-то, как бы нам себе напакостить. Вот все сидят и обсуждают. Вы законы читать, попробуйте, пожалуйста, ребят. Ну там же черным по белому написано, но дважды два-то можно сложить. Что законы вообще не бьются с реализуемой действительностью. Это бред. Так может быть, нам стоит на это указывать? избирком и говорить, вы что творите? Вы подрываете конституционный строй Российской Федерации, пока ее еще де-факто никто не отменил. Пока у нас еще президента зовут президентом. Опять же вопрос у меня большой, а кто его выбрал? А кто, где эти люди? Кто ему передал власть? На каком таком основании? Где у нас президентский орган власти? Максимум, кого мы можем выбрать, это председателя правительства Российской Федерации. Это максимум передать ему власть, а уж он там как-нибудь какого-нибудь президентишку назначит, если захочет. Вот, да. Для, для чего у нас президент? Для международных отношений. А для чего у нас председатель правления? Для внутренних отношений. Но, ребят, я вам не говорю какие-то вещи такие, знаете, за гранью. Эти вещи все прописаны, написаны. Мне достаточно было 15 минут бегло пробежаться по сайту Центрального избиркома нашего. И я, конечно, пребываю тут в ступоре, потому что все, что здесь написано, это просто антиконституционно. Любой указ, открывая президента, Вообще антиконституционно. Вот, пожалуйста, читай указ президента Российской Федерации номер 291 от 17 июня 2016 года. Значит, по, через месяц после, нет, через три, да, <после>, после закрытия Российской Федерации о назначении выборов депутатов Госдумы, Федерального Собрания. Это как так? То есть у нас высший исполнительный орган власти получается президент Путин? А как он им стал? Президент. У него президентская власть. Но она как, как она может стать исполнительной? Вот непонятно, ребят, вот честно. Ну, может быть, поправьте меня, да? Но, но как-то вот у меня вообще вот этот пазл, он не клеится. Это какой-то вот театр абсурда происходит. И как-то народ агитирует за то, что надо отстаивать наши права. Они нас выборов лишили. Ой, там нечестные выборы, безобразие. Да вы не за... вообще людей ведут не туда, не за то вы боретесь. Ваше внимание опять в очередной раз отводят в другую сторону. Потому что проблема не в законности выборов, проблема не, не в том, не в подсчете голосов, проблема не в том, что придете вы или нет. Это вообще никакого значения не имеет абсолютно. А проблема в том, что Конституция не соблюдается. Огромный разрыв, понимаете, между Конституцией и пятым ФКЗ, в котором эти выборы прописаны. Огромный разрыв. Потому что <coughs> избирательные права у нас гарантируются гражданам. Все, приехали, ребят. На этом точка. Ваше соображение пишите, пожалуйста, в чат ваши размышления, а также ваши какие-то предложения по путям выхода из этой ситуации, потому что у нас остался ровно месяц, да, ну, за минусом двух дней, ровно месяц до начала выборов, и мы еще можем очень много всего изменить, мы можем и письма сформировать, закидать вопросы, вообще все, что происходит в стране. То есть, по крайней мере, ребят, пусть это все не отменится, но власть должна знать, вот эта зажравшаяся власть должна знать, что народ уже в курсе. Что народ уже проснулся, и обмануть в очередной раз не получится. Вот об этом она должна знать. Если вы думаете, что они там ничего не читают, все они читают, все они статистику ведут. И если вы посмотрите кулуарные записи из Госдумы и так далее, да, очень много там депутатов на своих страничках выкладывают, и в своих блогах ведут репортажи из Госдумы, что происходит. Все они прекрасно знают каждое ваше обращение учитывается, но поймите, что эти обращения считаются. Вот знаете как, вот, вот будет 20 тысяч, вот тогда мы поднимем этот, этот вопрос. А пока там 2-3 человека вякнули, ну мы знаем об этой проблеме, ну люди же не возмущаются, то есть у них вот такое отношение. Поэтому чем больше мы им будем писать и говорить о том, что ребята, мы это уже знаем, мы это уже раскопали, мы это дальше терпеть не будем, мы просто массово байкотнем и никто не пойдет на выборы никуда, ну, потому что это бред, вот этот цирк, театр абсурда, ну идите тогда сами. Понимаете, но ну, об этом надо заявить, об этом надо а, как-то сказать, а не вот эту мишуру, которая по всем чатам ходит сейчас, да, срочно всем возьмите открепительные, да хоть фигительные вы возьмите, хоть, не знаю, жопу зеленкой намажьте, понимаете, все равно проблему это не решит. Потому что суть в другом. Опять ваши взгляды, ваше внимание опять уводят в сторону куда-то не туда. Сейчас люди все за открепительными побежали. Какие-то писульки там все понаписали в эти избиркомы. Да вот, антрали, вали, что-то там. Меня прошу, можно вычеркнуть себя, можно. Но это тоже вопрос не решит. Надо поднимать вопрос глобально. А какого хрена у нас конституционный строй подрывает цик? Кто такое право дал? Никто такого права не давал. Кто запретил на выборы ходить людям? Почему 5 ФКЗ гарантирует соблюдение избирательных прав только гражданину? Это на каком таком основании, интересно мне знать. Вот, ребят, поэтому смотреть надо, зреть надо в корень, вопросы ставить глобальные. Все, всем удачи, всем пока.